This <sniffs> is Здорово, мужские мужчины! Сегодня вас ждет топ самых ненужных и малоэффективных штук в мобильной колде. Мне, как сторожили колдена, есть что вам рассказать и спорю на подписку. Ты в жизни не угадаешь, что на первом месте. Я прямо сейчас тебе бросаю вызов. Давай, родной, подумай, что самое бесполезное в колдушке. Ты не стесняйся, напиши прямо сейчас, не подглядывая, что же на первом месте. Если ты не угадаешь, что с тебя честная подписка на канал и кулаки с комментарием. А если угадаешь, хотя я в это особо не верю, то поздравляю, ты реальный дед колды. Начнем с лайтового и на седьмое место я поставил пушку говнюшку N-45, которая непонятно, что забыла в разделе со снайперскими винтовками и которая получила ужасающие нерфы, благодаря, конечно, которым с ней широкие массы не особо-то и могут играть. Но не так давно я по фану делал материал про нее и даже получилось кое-как ее по-новому раскрыть, можете глянуть кому интересно по подсказочке сверху, если тезисно, оружие мертвое в королевской битве и полживое в сетевой игре. Главная причина, почему я не рекомендую ее брать, это ухудшение АИМа при длительном использовании НА 45 Если кто-то топит за нее, то к вам вопрос. Когда ее последний раз бафали? Скорее всего вы не ответите и либо ее только ухудшают и дальше загоняют в темный чулан с забытыми ганами. Шестое место. Да, полетят в меня тапки, но сюда я решил поставить синий перк Инженер, который показывает снаряжение и серию очков противника, а также с помощью него можно минировать посылки и менять содержимое своих. В теории это может быть полезно, особенно если минировать посылки врагов. А вообще, это еще как должно повести, чтобы наткнуться на вражескую посылку. Ссылку, ибо в рейтинге их не так часто можно встретить, этот э, скорстрик вообще не берут. К тому же, имея в синей секции перки Радикал, Мертвая Тишина, Шрапнель, ты очень сильно подумаешь об использовании Инженера. В теории, конечно же, неплохой перк, но бесполезный в сложившихся реалиях. Легко и непринужденно распечатываем пятое место, и на нем я очень сильно не хотел бы видеть новый модуль на М4 подствольной ствольные Изначально я хотел посвятить целый выпуск данному модулю, но, увы и ах, разработчики на момент записи данного материала сделали его максимально непродуманным. Чтобы вы понимали, у нас за жизнь есть всего лишь один выстрел из подствольника. Вы никак не сможете восстановить или увеличить количество снарядов. С данным модулем не работает перк «Стервятник», не работает перк «Полный боезапас», не работает перк гран. Гранатомет плюс. Не работает коробка с припасами, Карл. О чем тут вообще можно говорить? И в дополнение хочу сказать, что у гранатомета нет красной прицельной траектории, как у того же Громилы. Это, конечно, не супер минус, но почему бы моду не довести до ума? К тому же, брата, братья, даже на полигоне у вас будет всего лишь один выстрел из гранатомета, поэтому там особо потренироваться и привыкнуть к нему не получится. Хочется сказать спасибо разработчикам за интересный и всратый на старте модуль, который мог бы принести что-то новое в рейтинг. Хочу, конечно, верить, что его исправят, но пока это только пятое место моего тоже всрата топа девайсов. Четвертое место. Буря. Сам навык оперативника достаточно сильный и полезный. Главная его печаль в том, что играть с ним в прицеле это то еще мучение. Играть от бедра, вот уже как бы другое дело, достаточно эффективно можно это делать, но это нужный еще как-то прицелиться и навестись на противника. К тому же перед этим нужно заряд накопить, удерживая кнопку выстрела. И чтобы вы понимали, отменить данный накопленный заряд нельзя. Поэтому нужно будет э, держать пальцы на огне и куда-то идти искать противников и спрашиваться какого хуана оно мне надо, когда с таким же успехом можно взять тот же аннигилятор, кинетику или прости господи дерьмо пса, от которого профита больше будет. Игроки вообще все. Все понимают, поэтому бурю в рейтинге на хай рангах вы не увидите, но разве что у извращенцев, и то они, наверное, с ней не так долго будут бегать. По сути, буря неплохая, но достаточно кривая и проблемная в освоении и вообще в использовании. Вот и подкатились к троечке самых непонятных и всратых девайсов в колдене. У тебя, к слову, есть еще возможность угадать первое место. Некоторые позиции ты уже узнал, попробуй сейчас раскусить первое место в комментариях. Пока ты это будешь делать, я тебе расскажу про действительно полезную и нужную движуху для всего СНГ комьюнити. Это FaceIt. Да, ты не ослышался, в мобильной колде теперь есть Фейсит, как в том же Counter-Strike. Но здесь немножечко свои приколы. В этой штуке может принять участие совершенно любой игрок. Фишка в том, что ребята играют кастомные матчи по правилам чемпионата мира. И каждый игрок индивидуально себе вкатывает пилку забирает очки, исходя из результата матча. Можешь не переживать, тебе не нужна целая команда, ибо игры каждый раз разные. Тут есть подразделение на ранги, поэтому ты будешь играть плюс-минус с такими же ребятами по силе. И если ты играешь супер-классно, то значит ты улетишь супер-вперед и будешь там дальше круто себя вести. Фэйсит вообще это индивидуальное первенство, хотя и своих друзей можешь сюда позвать. Вы можете и в одной команде попасть, так и в разных к слову, сейчас идет первый сезон с призовым фондом 20 тысяч рублей. И я хочу тебе напомнить, что участие в такой движухе совершенно бесплатное, никаких вложений не нужно. Это чисто созданное на энтузиазме движуха магистра Яниза, которого вы прекрасно знаете, и его товарищей. Так что, дорогие друзья, обязательно переходите по ссылке в описании на Discord Фейсета. После чего посмотрите инструкцию, которая находится в чате, как зарегистрироваться. И все, дальше вы поймете, куда и еще жмякать. И от себя хочу сказать, что ребят на самом деле огромные молодцы, ибо для всего СНГ это огромный шаг вперед в развитии киберспорта. Не забудьте, господа, что ссылка в описании. После просмотра обязательно переходите. Третье место. Светошумовой дрон. Я не знаю, что пыхнули разработчики в свое время, но объясните мне, пожалуйста, практическое применение данного девайса. Лучше не придумывать велосипед и юзать классическую флешку. Дело даже, на самом деле, не в этом. Эта летающая херня, от слова, совсем не прижилась у нас в рейтинге. Ну, возможно, прикольно анимация активации, типа вся эта херня вылетает. Может быть, я не прав насчет этого дрона, конечно, но, как по мне, это прям сань жесткая. Во всяком случае, жду конструктив в комментариях. Но вот второе место, это действительно добрый вечер, дорогие друзья. И оно супер заслуженное. Встречайте, сектор d 13 Максимально кривое и бесполезное устройство в рейтинге. Эта чертовщина пришла к нам из третьего Блэкопса, и там к слову, она была достаточно сильной. Ибо у нее было много рикошетов от стен, и за один раз она могла забрать приличное количество противников. Но мы же с вами не в Black Ops 3. Здесь это максимально грустный девайс, у которого CD-диски летят так медленно, что вас успеют два раза забрать. К тому же, рикошетов у сектора D13 очень мало, и его, к слову, контролит активная защита. Вы еще, кстати, не знаете про скорость перезарядки. М -м -м, здесь она такая же медленная, как и скорость полета диска. Короче говоря, разработчики очень сильно постарались, чтобы сделать такое редкостное и неиграбельное Дерьмо. Да, есть, конечно, исключение из правил, это даже, скорее всего, какая-то форма мазохизма. Хотя вообще, если бы сделали скорость полета диска быстрее, было бы все достаточно неплохо. Ну и заодно можно еще и перезарядку с рикошетами поднять, чтобы была сказка сказочная для захвата точек и опорки. Ну а пока что это самое грустное и бестолковое оружие в игре, что есть, то есть. Ну а вот первое место, господа, это просто апогей тупости и бессмысленности. Скажу откровенно, угадать первое место было достаточно сложно. Хотя я изо всех сил пытался вам о нем намекнуть. Оно даже было на самых первых кадрах этого эпизода. Оно даже сейчас есть. Не понимаете еще, что это такое? Ладно, не буду вас томить. Встречайте. Перк замедление от попадания в голову. Это самая бесполезная штука Которая есть в игре Данный перк является эксклюзивом Для снайпушек и пехотных винтовок Зачем замедление в голову Для сетевой игры, когда практически С любой снайперки В скворечник у нас ваншот Такая, к слову, история уже и распространяется На королевскую битву, от чего Вопросов в два раза больше Такое ощущение, как будто этот перк Придумывал чувак из фильма Тупой и еще тупее Только этот чувак тупее предыдущий еще в два раза. Короче говоря, спасибо разработчикам за такую вот полезную штуку. А ты, мой дорогой зритель, но ну все-таки не угадал же топ один. я это знаю. Ну и слушай, уговор-то дороже денег, поэтому подписку и кулаки не забудь оставить. Да и вообще напиши свой топ трех бесполезных штук в колде. Лучшие топы я заскриню и опубликую себя в телеграм-канале. Поэтому жди себя там. Но ну, а это был Адменский. Все только начинается.